Зарядим цинковую пластину электрометра отрицательно. При освещении ультрафиолетовым светом электрометр быстро разряжается. При облучении положительно заряженной пластины ультрафиолетовым излучением положительный заряд пластины увеличивается. Явление вырывания электронов из вещества под действием света называют фотоэффектом.